День добрый, дорогие друзья, я Игорь Черноусов, это мой очередной видеоотзыв на Дмитрия Комарова и компанию, точнее на курс Дмитрия Комарова YouTube 2014. Друзья, если бы проходил какой-то конкурс на супер жадность, то однозначно Дмитрий Комаров и компания оторвали бы на нем первое место. Честно говоря, у меня в голове не укладываются, как люди, которые позиционируют себя как успешные бизнесмены, как честные вроде бы люди, но жмутся из-за каких-то 999 рублей. С моей точки зрения, их надо было вернуть и не поднимать никакой волны. Но, видимо, это последние деньги у Дмитрия Комарова, и он стоит за них нас. Значит, в чем проблема или за что боремся, или за что я борюсь? Где-то в начале марта этого года я приобрел курс Дмитрия Комарова YouTube 2014. Мне очень нравится тема YouTube, очень нравится. Это очень перспективно, это очень интересно. Поэтому хотелось бы иметь курс в своем личном распоряжении. А Дмитрий Комаров обещал именную лицензию. То есть я бы мог продавать этот курс от своего имени, может быть дополнил его даже теми материалами, которые у меня сейчас есть, моими наработками по YouTube, продавать за какую-нибудь разумную цену. И самое главное, оказывать квалифицированную техподдержку людям. Потому что ну, это моя тема, мне это нравится, я с радостью помогу. Но когда я получил этот курс, друзья, я был, мягко говоря, разочарован. Я уже достаточно давно, скажем так, в инфобизнесе. И уже на некоторые вещи в инфобизнесе смотрю попроще. Я уже смирился, что в каждом продукте есть реклама самого автора. Понимаете, друзья, когда весь курс одна реклама, то есть весь этот курс это сплошная реклама Дмитрия Комарова и того, что он выпускал, ранит. Но это уже перебор, с моей точки зрения. Когда вы приобретаете этот продукт, вы не получаете то, что заявлено на продажнике. Вот посмотрите, какие темы тут должны рассматриваться в этом курсе. Половину этих тем либо вообще не рассматриваются, либо рассматриваются на таком уровне, чуть-чуть приоткрыть, заинтересовать и сказать вам, хотите подробности или грязных подробностей, покупайте вот этот вот курс. И возникает вопрос, для кого же Дмитрий Комаров создавал этот курс? Дим, для кого этот курс? Для тех, кто хочет разобраться с Ютубом, но однозначно нет, потому что ничего ты там не рассказал такого, из-за чего этот курс можно купить и потом участвовать в его продаже. Этот курс Дмитрий Комаров сделал для себя. Сделал с какой целью? Чтобы привлечь людей в продажу этого курса. Чем больше людей продают этот курс, тем больше людей приходит к Дмитрию Комаров. Потому что, еще раз говорю, курс является рекламой. То есть, получился такой вариант вирусного видео. Хороший. Ход согласен, да, но с вирусами надо бороться. Вот что я сейчас и делаю. Тех, кого я не убедил, кто считает, что этот курс хороший, замечательный. Пожалуйста, может быть, кто-то еще что-то раньше покупал? Пожалуйста, приобретайте, хотя можете его скачать вот здесь бесплатно, по ссылке, нажимаете, смотрите, скачиваете, и сами принимайте решение: хорошего он или плохой. Я его продавать не буду. Значит, но кто решит. Включиться в продажу этого курса, друзья, вы должны знать, с какими проблемами вы столкнетесь. А проблем тут, извините, больше, чем плюсов. В чем же проблема? Значит, если мы с вами откроем курс, есть целая папочка, которая называется «Как продавать». То есть Дмитрий Комаров вообще-то решил помочь нам и рассказать, как же продавать Дмитрия Комарова. Вот тут трактат из целых пяти страниц. Значит, идея помочь людям в продаже хороша. То Дмитрий Комаров хотел помочь новичкам, то есть людям, которые не знают, как продавать в интернете. И вот он решил им помочь написать такую инструкцию. Ну вот давайте смотреть на эту инструкцию глазами новичка. С чего начинается? Общие правила. Ну вот воды Дмитрий Комаров везде льет много, очень много. То есть курс... Мануал из пяти страничек и две странички из них это вода, общие слова, как продавать. Но, видимо, Дмитрий Комаров в армии был каким-нибудь политработником, то есть говорить ни о чем, это не привыкать. Но вот уже пошла какая-то конкретика, то есть что нужно делать, вот тут по пунктам. Загрузить на Яндекс Диск и заниматься рассылкой. Дмитрий Комаров расписал кому, как, что нужно писать, вот. Если мы лешники, нужно писать это, если люди начинающие, нужно писать вот это, то есть опять же рассказал общие вещи вместо того, чтобы конкретно людям помочь, потому что раз это писалось с целью помощи, нужно было не воду лить, а конкретно помогать. Я, конечно, прекрасно понимаю, что Дмитрий Комаров сам относительно недавно услышал о партнерском сервисе и, может быть, не знает, как это все делается. Но открою глаза Дмитрию Комарову. Значит, не нужно ничего придумать нужно просто повторить э, имеющийся хорошо работающий механизм. Вот есть замечательный сервис глопард вот я нахожусь в партнерке своих товаров, да. Ну вот смотрите, вот первый продукт, который я когда-то продавал, да? Посмотрите, у него здесь есть промо-материалы. Что такое промо-материалы? Это как раз вот эти вот готовые письма. Вот уже здесь все готово. Вот их раз письмо, два, СМСки и так далее. Вот этот человек реально помогает продавать, потому что он дает все все необходимые текстовки для рассылки. А Дмитрий Комаров ограничился общими какими-то словами. Ну, ладно, с письмами это отдельный вопрос можно будет как то там самим что то там придумать написать но чтобы что то продать требуется сайт мелочь такая сайт значит, тут дмитрий комаров решил опять же вам помочь он вам предлагает бесплатный курс как создать сайт вот. также предлагает два классных сервиса. значит друзья что я хочу об этом сказать понимаете сейчас большая конкуренция в плане инфобизнеса и когда вы первый раз начинаете делать какой то какой-то продающий сайт вы можете сделать такой сайт, который вам не, не поможет, а просто-напросто оттолкнет людей от вашего курса. Понимаете, сайт должен сделан быть профессионально. Сайт это не просто одни какие-то картинки, а это текстовка. Это различные фишечки инфобизнесменов, которые там используют. Там, Успей купить там вот всякие всякие скидочки, вот видите, раньше он продавался за 7 тысяч, сейчас он подается за 7. То есть это все стандартные отзывы, все это стандартные приемчики инфобизнеса, которые нужно знать. Если вы это не знаете, не можете красиво оформить этот сайт, он у вас будет работать в минуса не в плюс. То есть ничего, вы говоря, проще не продадите. Видимо, Дмитрий Комаров это понял. И пишет, что в рекламных материалах с курсом я даю вам пример продажника, который вы можете использовать. Залезаем в рекламные материалы и начинаю искать. Значит, поверьте мне, я перерыл все. Но кроме коробочек красных, черных, еще чернее, еще совсем черных, вот каких-то полузеленых, я ничего не нашел. То есть коробочек много. Коробочек много хороших и разных, но, извините, ни одного шаблона продажника Дмитрий Комаров не предоставил, хотя он об этом заявляет. Это была бы реальная помощь людям, которые хотят продавать этот курс. Без профессионального продажника продавать крайне тяжело, поверьте. Но, если вы все-таки решили продавать этот курс, решили воспользоваться советами Дмитрия Комарова и решили сделать себе сайт вот, либо с помощью вот этого замечательного плагина на WordPress, либо вот с помощью вот этого сервиса создания леддингов, то, друзья, я должен вас сразу же предупредить. Да, вы создадите какой-нибудь сайт, ну вот типа вот, вот такого вот моего. Сайт сделан на шаблоне, я его сделал там в течение, там, не знаю, 30 минут. Но понимаете, этот сайт не продает этот сайт рекрутирует, привлекает, рекламирует, понимаете? Если вам нужно сделать продающий сайт, вам нужно иметь на этом сайте вот такую вот замечательную кнопочку, за которой стоит вообще-то, поверьте мне, прикрученные платежные системы. Как это сделать? Как прикрутить платежную систему? Через какой партнерский сервис продавать? Дмитрий Комаров ничего об этом не говорит. Ну, забыл. Кто-то может сказать, ну что вы там на Диму наезжаете, Дима хороший. Возможно, да, Дима хороший, но некомпетентный в некоторых вопросах. И если уже собираешься помогать людям, ну делай, блин, это грамотно, либо вообще не делай. Кто-то еще может сказать, что в таком мануале, ну все не опишешь, нужно обращаться в службу техподдержки. Я с вами согласен, нужно обращаться в службу техподдержки. Но мой конкретный пример. Вот, что, мне, вот что, что я получил в письме, что в течение двух либо 48 часов максимум со мной свяжутся и предоставят э, лицензию. Связаться должна была сама техподдержка. Поверьте, никто со мной не связался ни в течение никаких этих указанных периодов. Более того, когда я написал уже письмо этим людям в эту техподдержку, мне ответили, извините, только 21 марта. Вот смотрите по числам когда было написано, 8-го, 21-го ответили, 16-го я еще одно письмо им писал. То есть техподдержки у Дмитрия Комарова, к сожалению, нет. И что мы получаем, Дим, в твоем случае? Мы получаем курс, в котором не раскрыта тематика, которую ты обещал. Мы получаем отсутствующий продажник, который нужно каким-то образом делать, как-то прикручивать к нему платежку. И самое неприятное, что у тебя, Дим, нет техподдержки. Некому обратиться за помощью. Что делать-то народу? Вот в связи с этим я просто-напросто попросил Дмитрия Комарова и компанию просто вернуть мне мои деньги. Потому что, ну зачем мне такой конструктор, сделай сам. Но никакого вразумительного ответа, почему мне эти деньги не возвращают, я от техподдержки не получил. Но переписку с техподдержкой я еще освещу. Это, конечно, отдельная тема. Но ржу не могу, если честно сказать. Друзья, на этом я буду заканчивать. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь в скайп по ютубу. Чем могу, подскажу, помогу. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Вот кнопочка есть внизу под видео слева, такая красненькая. Нажимайте на нее, подписывайтесь. Будет вам счастье, удача и здоровье. Если м, у вас есть что сказать в отношении этого видео, пожалуйста, пишите комментарии. Я все их читаю и на все комментарии отвечаю. Буду вам за это очень признателен. Если кому-то видео понравилось, ну Нажмите, пожалуйста, на пальчик вверх, тоже вам буду очень за это признателен. Все, на этом заканчиваю. Всем спасибо, до свидания.